Еще пять минут. Блин, сегодня точно лягу пораньше. Ладно, проснулся. Не умеет готовить, но у него есть канал. Сейчас покажу тебе, как нужно готовить завтрак. Особенно, если впереди очень тяжелый день. Утренний кофе важнее всего. Так сказал какой-то мудрец. Или не мудрец неважно, возможно он даже говорил не про кофе, про чай, какао или про цикори. главное здесь залить себе в рот какую-то жидкость прежде чем покорить этот чертов мир речь сегодня пойдет об утренних бутербродах есть три вида этой штуки классический, жиртрест и american style начнем, самый простой и давно изученный всеми бутерброд он встречал тебя из роддома. Был единственной радостью для тебя в школьные годы. Он был в твоем рюкзаке во время твоего первого поцелуя. Иногда кажется, что он был с тобой еще в утробе матери. Бутерброд с колбасой и сыром. Для любителей набить брюха с самого утра подойдет жертвец. Если за ночь ты не успел сожрать весь бекон, то вывали его на сковороду и хорошо поджарь. Своими толстыми пальцами возьми яйцо и разбей его рядом с беконом. Туда же выложи фасоль из банки. Все посоли. На горячие тосты выложи яйцо, бобы, сверху навали бекон. Самый вкусный бутерброд самый классный и вкусный бутерброд на свете если бы ты родился в америке то именно он бы встречал тебя из дома. он был бы единственной радостью для тебя в школьные годы бутерброд с арахисовой пастой и джемом у меня тут накопилось немного дел но я отлично позавтракал и готов с ними всеми справиться Каждый день стою я рано Чувствую себя погано Нужно только подкрепиться И тогда бодряг случится Не нужна тебе диета завтрака и до обеда Чтобы напрягаться Сильно нужен завтрака я люблю свою работу, я работаю на совесть, чем бы я ни занимался, лишь бы босс не огорчался. Я люблю свою работу, я работаю на совесть, чем бы я ни...